Итак, давайте мы начнем наше решение. Давайте не так сделаем. Давайте вот так вот сделаем решение. Итак, напомню, чтобы определить, Скорость абсолютную нам нужно определить вот по этой формуле, что две величины, два вектора. Относительную скорость и переносную скорость. То есть скорость, с которой точка М движется относительно подвижной системы координат, она равна, как я уже объяснял, она будет равна просто значит, первое определение... ВА, которое равно, напоминаю, ВР плюс ВЕ. Итак, 11 пункт. Определение ВР определяем. То есть вот это неизвестное уравнение. Оно равно, поскольку я повторяю, нам дано уравнение именно в таком виде. Омега М Переносное. Ну, давайте M мы не будем писать точку, чтобы зря не загромождать чертеж. VR равно по модулю TS r на DT. То есть, производная от функции какой? 16 минус 8 косинус 3PT штрих по T. Это будет равняться ну значит 16 минус 16 но ну, производная разности равна разности производно то есть 16 штрих минус 8 Постоянная выносим за знак производной 3 ПТ штрих равняется производная от постоянной 0 минус 8 умножить производная от косинуса будет равна Минус синусу 3πt умножить на, соответственно, это производная сложной функции, то есть на 3πt, то есть внутренняя производная внутренней функции 3πt штрих. Соответственно, это будет сколько у нас? 3π выходит за скобку, минус минус уходит 8 на 3π, 24π. Т штрих единицы. И что? Синус 3ПТ. Напоминаю, что нам нужно... По модулю мы определили эту величину. Далее, значит, давайте определим значение именно для момента t 1 Собственно говоря, 24 π умножить на синус 3 π умножить на 2 девятых. Это Т1 у нас равно. Это у нас будет 2 π на 3. То есть, синус 120 градусов отсюда 24 умножить на π умножить на синус 120 градусов это будет 1 вторая правильно то есть будет 24, 12 умножить на π. Давайте вычислим. 12 умножить на π. И у нас нету. А вот π. Равняется 37 и... 60 и... 37 и... 7. 37 и... 7. Теперь... Получается у нас... У нас получается... Странно получается у нас. Подождите, я вот посмотрел решение. Вот, ну, кстати, говоря, здесь вычислено SR. Правда, оно от нас не требуется, ну, мало ли. Можем и его сейчас вычислим. Но я посмотрел на решение. Вот вы видите, модуль относительной скорости ищется по вот этой формуле, которую я показывал, когда мы описываем движение в естественной системе отчета. Вот здесь получается вот формула. 24π синус 3π на t. 24π синус 3π на t. Ага, синус 3π на t. Ну, что у нас получается? Синус.. 2 третьих пи. 3 пи на Т. 2 девятых. 2 третих пи. 2 третих пи. Это у нас сколько? Это 120 градусов. Это будет 1 вторая. 24 умножить на пи умножить на 12 на пи. 37 7. А здесь у нас упорно стоит задачки 65 и 2. Ну давайте проверим. Может быть я синус 120 уже... Не могу определить. Синус 120. градусов, градусы, синус 0. Ага, все-таки да. Извиняюсь. Старческий маразм. Это у нас было неправильно. На 0,867. Значит, это, соответственно, тоже неправильно. И будет у нас... Ну, давайте доведем до конца. 24 умножить на 0,867 умножить на π равняется 65 и 37. и 37. Ну, сейчас уже совпадает, что там у нас сантиметр в секунду. Хотя здесь у нас все равно 65,2. Ну, наверное округляли до 86 и 6 я прав давайте посмотрим 120 синус 86 и 6 ну правильно зачем я округлил до 86 и 7 тоже не знаю соответственно 65 2 давайте опять проведем вычисление чтобы убедиться в этом раз и навсегда 24 умножить на ноль восемь, шесть, умножить на пи равняется шестьдесят и двадцать Теперь шестьдесят и двадцать Ну вот, все-таки шестьдесят пять и двадцать сантиметров в секунду. Я бы, конечно, округлял как шестьдесят пять и три. То есть, и там непонятно. Но сейчас-то уже точно. Итак, мы исправили эту величину. И заодно давайте посмотрим, почему-то там вычислялось само положение СР, То есть, 16 минус 8 косинус 3π умножить на 2 девятых равняется 16 минус 8 умножить на косинус 2π на 3. Вот это сокращается. Это тройка, Это единица. Косинус 120 это минус 1 вторая. Надеюсь, теперь-то я уже ничего не путаю. 16 плюс 4, 20, все правильно, 20 сантиметров. Осталось только нам определить направление чего, скорости. Ось Y у нас была направлена туда. Положение ср у нас 20 сантиметров, то есть если это было 16 сантиметров, да? давайте отдельно нарисуем. То есть вот это положение было у нас 16 сантиметров, то у нас положение 20 сантиметров. И поскольку мы получили с плюсом, значит скорость направлена туда же куда и мы направили положение. В Это, в общем-то, так называемая касательная ось, тангенциальная ось в естественном треугольнике. То есть скорость направлена туда же. Итак, у нас скорость э, VR направлена в сторону положительного направления оси. Э, Тау. То есть в следующий момент времени у нас что, вот эта путевая координата SR увеличится. Он еще не дошел до точки 24. В данный момент он туда движется. Вот с такой скоростью. 65,3 см. И находится в положении 20. Это момент момент T1. Это VRT1. Итак, мы определили... Первую часть нашей задачи 1 мы определили р Мы определили модуль 65-29 см в секунду. И мы определили направление. Это вот по этой штанге ОА направлен вверх этот вектор. Теперь будем разбираться со скоростью ВЕ. Это скорость переносного движения. То есть это скорость, с которой вот эта штанга вращается, вот этот треугольник весь вращается вокруг оси Z. Но поскольку это движение у нас вращение, давайте возьмем вот следующий цвет, 1 и 2, то есть определение ВЕ. Повторюсь, это у нас вращение вокруг этой оси, значит скорость явно будет направлена. Если угловая скорость будет направлена в этот момент туда, омега е то и скорость будет направлена туда, в е. Если угловая скорость будет направлена сюда, то и скорость будет направлена на нас. То есть, я хочу сказать, что в данном случае самый простой способ определить эту величину будет определить с помощью какого определения? Что скорость вращения всегда равна R умножить на что? На омега. Вектор нам. Ясно, где R у нас? Это что? Вот этот вектор. То есть радиус вектор точки, которая движется. Да? Ну давайте я отдельно нарисую, что мы здесь рисуем и рисуем. Итак, вот у нас вот эта штанга, а, в принципе только она нам нужна. Оа. Вот эта штанга у нас вращается с какой-то угловой скоростью, что омега. Давайте мы пока изобразим вот так вот. Вот у нас точка М. Вот у нас этот радиус вектор R. Мы можем использовать вот это определение. Естественно, нам мы можем использовать, поскольку вращение происходит вокруг оси, и у нас здесь будет как раз r омега на синус альфа, мы можем сразу просто использовать, что омега умножить на r по модулю, а направление определять по правилу правой руки из этого, из этого определения. Итак, то есть r будет как раз r на синус R на синус альфа. Синус угла между ними. Напоминаю, что у нас V было бы равно по модулю. Почему? V по модулю было бы в модуль R, модуль омега умножить на синус LA R и омега. Но вот эти две величины сразу нам дают просто R умножить на омега. Вот эту величину, поскольку вращение происходит вокруг этой оси, нам удобнее так рассматривать Эту скорость. Ну и нам определить надо еще что? Омега-Е и Р. А, вот мы для чего определяли С, кстати говоря. СР, чтобы определить. Вот это СР у нас фактически радиус вращения. Помните, я удивился, зачем мы ищем эту величину, когда она у нас не требуется, вот, не требуется среди данных. Она нам нужна как вспомогательная величина по ходу вычисления. Просто Итак, нам осталось определить значит, R, но мы его знаем. Это SR умножить на, соответственно, синус вот этой величины. Правильно? И, то есть, R у нас будет равняться наше SR умножить на синус угла альфа какого-нибудь. Давайте изобразим это угол альфа. Кстати говоря, совсем забыл, что этот угол у нас задан на... В учебнике этот угол у нас равен 30 градусам. Это у нас определяется, то есть 20 сантиметров умножить на синус 30 градусов. Это у нас будет соответственно синус 30 градусов вторая, 10 сантиметров. Величина омега-Е по модулю она будет равна. Строго говоря, она будет и. По правилу равняться производная от ФИЕ вектора. Но по модулю она будет равна, соответственно, производной модуля. И направление определим по оси. Она будет направлена по оси Z. Либо вверх, либо вниз. Направление определим по знаку. ФИЕ у нас было равно. Чему же у нас было равно там ФИЕ? 0,9t квадрат минус 9t в кубе. 0,9t квадрат минус 9t в кубе штрих. Раскладываем производную разности на разность производных. Минус 9t в кубе штрих. Что делаем? Постоянную за знак производной. Производная от квадрата это 2t первой степени минус 9 постоянно за знак производной производная третьей степени это 3t квадрат. Итого мы имеем 1,8t минус 27t квадрат. Для момента 2 девятых что это у нас будет? 1,8 умножить на 2 девятых минус 27 умножить на 420 7, извиняюсь, 2,9, 4, 2,81. Видите, элементарные ошибки. Что-то попал под магию чисел, что называется. 1,8 и 9. Это у нас будет, соответственно, 0,2, я так понимаю. 2 и на 0,2 это будет 10. Минус 20,81. Это будет 3. Минус 4 третьих. То есть, это будет равняться что это будет 8 целых и 2 8 целых и 2 третьих как то так странно почему у нас опять не совпадает с вычислениями здесь 18 делить на 0 и 2. подождите что я вытворяют 18 делить на 0 и это будет не такое число это будет 1 двадцатая 2 двадцатых да да да конечно это ошибка которую сразу обнаружили но вот на меня натолкнул на мысль просто проверить с решением вот опять не то значение почему так Ну, проверяем естественно вот здесь у нас еще раз 1,8, 2,9, конечно же, не так происходит. Я опять разделил неправильно 18 на 9. Это будет 2, только здесь у нас не 18 на 9, а 1,8 на 9. То есть, будет десятых, 2, 2 короче говоря, да, будет 2,10 минус... Ну, здесь у нас все правильно. Минус 4 третьих. Это будет соответственно 4 десятых минус 4 третьих. Это у нас будет... Это у нас будет... Ну, давайте уже вычислять. 3 на 10. 12 минус 40. Делить на 30. Или минус 28 тридцатых. Это будет давайте проведем вычисление до конца чтобы убедиться 28 30 это будет равняться 0 минус 093 ну вот теперь вроде бы все правильно минус 0 93 радиан в секунду то есть секунда в минус первой